и различными посадками на укороченные инструментальные конусы морзы V10, V12, V16, V18, V22, соответствующие ГОСТу. Для установки на станки применяются различные оправки. Патроны дают возможность закреплять инструмент рукой без ключа, хорошо центрирует инструмент и надежно удерживает его при работе. Быстрая смена инструмента экономит рабочее время.